здравствуйте уважаемые клиенты я собственно повар нет не тот повар который спрашивал другого повара пока готовится я пойду требовать налоги я не понял вы куда ушли так да взять куда вы ушли как из черного материала сделать белый В моем случае это выступит огнетушитель берешь черный вещество и делаешь вот так мне, может, кажется, но где-то я видел начало одной пар... Тут у нас что? Ой, мой сыр сгорел, пацаны. Я дико извиняюсь. Томми, не вынуждай меня это делать. Томи. я не хотел этого. Извини, извини. Ах ты, Томи. А, это тесто. Пацаны, это тесто, оказывается. Вы чего? Отстаньте! Чернокожий забрал мое тесто. Я, конечно, не хотел тут... Таких конфликтов устраивал. Ты украл мое тесто, пацаны. Такое не прощается. Ты где? Ты думаешь, я тебя не достану? На тебя, бабашке. Ты что тут? Да, что скажешь? И ты бомбовый да? Пицца где наша? А это моя пицца, я не отдам. Пацаны, пацаны, уезжаем. Это моя пицца, пацаны, поехали. Все, побудь тут, и мне надо. Вы чего такие? Деловые. Идите туда, идите, пока я вам по морде не понадавал. Это моя пицца. Где? Ах, вы мра. Меня опять кикнули. Я мышь словил, все, я пошел чистить. Здрасте. Вот вам я друга принес. Мы натырим коробки, вот сюда положим, чтобы они не видели, короче, сплеть, короткий. Я сейчас коробки с ледом спрячешь. Ненормальный. А теперь все закрываем с булочкой такой. Ладно возьмем. Все. А ты что? Ну, блять, ты такой, ты сейчас. Меня опять кифт. <свист> <свист> <свист> <свист> Ладно. <свист> с кем я готовлю? Я готовлю, готовлю с каким-то этими гастарбайтерами Хорошо, давайте готовить. Э, картина. Ой. Ой-ой-ой. Картина не получается взять. Сейчас попытаюсь отсюда. Да, конечно, рука у меня быстро, легенькая, почти не дергается. Уши. У меня рука застряла. Помогите мне, пожалуйста. Я не знаю, что делать, потому что пацаны убежали куда-то, а я не могу сам готовить. Я инвалид. У меня рука застряла в искусстве. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Попробуем. Давай. Удачи. Садь тебя сосиску, знаешь куда сосуду?